Всем привет, друзья, это пятая серия жизни бомжа в Майнкрафте. Итак, в прошлой серии мы арендовали поле на три посадки, и мы посадили только один раз. У нас еще есть два раза, поэтому нормально. Но у нас есть кое-что интересное. Это то, что нас починили доску объявлений, и у нас здесь есть, собственно, объявление. Это... То, что здесь требуется доставщик еды в новое кафе игоря вот так вот и мне бы узнать где находится это кафе а узнать я не знаю кого могу и могу ли я вообще вот кто-нибудь здесь есть вообще кто может мне Подсказать, где вообще собственно это кафе находится наши мне кажется то что вообще никто не подскажет не поможет да даже ни у кого спросить собственно то Может быть, ты знаешь, а где находится кафе? Нет. Я не знаю, где находится это кафе. Сейчас будем просто везде искать. Может быть, найдем я, честно, не знаю. него вот здесь вот. Так, дорогой гопники, гопники, я нет, я вас больше не бью, не трогаю, нет, ни за что больше никогда. Может быть, где-то здесь искать. О. Похоже, кстати, на кафе. Так, так закрыто. О, там кто стоит. Так, э, здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Э -э, извините, а можно я к вам подойду поближе? Здравствуйте, вы в это.. <practise> в двери застряли. Чего? Извините, можно.. Мне нужно вам задать вопрос. А вы ищете здесь работника, доставщиком еды вообще? Ну же, я так понял, что это кафе, его зовут Игорь, и это новое кафе, наверное, да? Я правильно подним... что это делать? Я... Тогда зайду так вот. Можно мне поработать в этом кафе? Я хочу быть доставщиком еды, вы меня слышите? Понимаете вообще, вот, что я говорю? Вот, можно вот спросить у вас. Вот, да. Извините! Я, я сейчас реально орать буду. У ну, него этот велосипед... Ну так, ладно. Извините, я хочу у вас поработать доставщиком еды. Возьмете меня, сколько платите, какая зарплата, сколько я буду получать за заказ. Мне можно оставлять чаевые? Он вообще меня не слышит. Можно или нет? Пожалуйста. Это сейчас зарплата. А, то есть туда надо. Ну... Извините, можно с вами поговорить, пожалуйста? Так, привет, если тебе нужна работа, то ты можешь поработать доставщиком еды, если согласен, то будешь поступать к тебе. Всё, спасибо, благодарю. Можно, да, сейчас прям приступать, Все, 6 вечера, вот. Так. Угу. Значит, заказы надо брать, забирать, там, доставлять, Вс, я понял, я вас понял, я вас услышал, Все. Так мы сначала будем делать я думаю сделаем так так вот о, здесь есть даже образец бутера. Так, и из чего он состоит? Так, жареная курица, сыр, капуста, хлеб. Курица. Так, сыр, капуста. Понял, значит, это кладем обратно. Берем... 16 бухан хлеба. И начинаем готовить. Так, это сюда. Это сюда сюда, сюда, сюда. и так ну, вроде бы да так забираем это все забираем абсолютно все так там еще возьмем кока ку колю -ку и фанту Понял. так вот как раз таки завтра с утра будем разносить абсолютно все заказы так как там делать я забыл так следующее что мы будем делать ход-дог будем делать худоги сделаем парочку худогов правда я не знаю как их делать ладно возьмем оставшиеся 16 хлеба ну как оставшийся вернее просто хлеб хорошо о хоббук впервые разы кстати хоббук 16 хоббук у нас еще есть 500 600 700 рублей у нас еще есть так следующее то Гамбургер. как делается для хамбургера я думаю нам нужно мясо наверное наверное я не знаю честно что нам нужно еще может быть нам нужно сделать тосты вроде бы вот так вот они делаются до да, тосты хамбургер как делается хамбургер для этого нам нужно естественно здесь сковородку чтобы если что ударить кого-нибудь и ладно это шутка если что есть это, это шутка так вот вот так вот хамбургер делается да вот так вот да, все-таки. Вот так вот. Итак. Угу. Я думаю, это мы можем все остальное убрать. Итак, у нас есть 16 гамбургеров. 16 худогов, 16 кока-коли, 16 фанта и 16 бутебродов. Ну я думаю, можно сейчас, в принципе, развесить, что до утра-то ждать. Погнали-ка. Страшно-то ночью вообще ходить. Ладно. Так, что у нас там? Сейчас секундочку. Забыл, забыл, забыл, забыл, забыл, забыл, забыл. Итак, вот. Угу. Понял. Так, первый. Господи, как здесь пройти-то уже? Я запутался. Все, запомнил. Так, первый заказ у нас это транжир заказал. Транжир заказал. Сейчас мы у него посмотрим, что он у нас там заказал. Так, привет, транжир. Вижу, то у нас заказал, так скажем.. Покушать что-нибудь, да и, наверное, попить. Попить, наверное. На Коку-Колю, да, заказал? На, Кока-Коли и два бутера. Это 400 рублей. Первые 400 рублей, которые мы Так, нам ступеньки не надо. Так, потом, второй. Uh -huh. Мастер на все руки, здорово. Ты тоже, наверное, заказал что-то вкусное. Гамбургеры и две фанты. Мы уже тысячу заработали, так. Uh -huh. Контрабандист заказал. Сейчас ну, с него спросил что он заказал. Так, здорово, контрабандист! Говори, что-то у заказал. Две фанты и два хот Это 400 рублей. Неплохо, ладно. Так. <машина> так не знаю, как, может быть, есть что-нибудь? <музыка> как есть. Ну, надо как бы так зарабатывать и так. Так, следующее это... В <п Kokilab> полиции заказали, в полиции. Так, заказал у нас... Так, все. Здравствуйте, вы у нас заказали тоже что-нибудь покушать и, наверное, попить, да? Нет, только покушать. Так, хот один и гамбургер. Это 300 рублей того. Неплохо. Так, следующий. Так, ага. О, так, это скупщик заказал. Скупщик бутылок. Вот как раз таки вот. Так, здравствуй. Здравствуй. Сначала продадим у тебя... Все бутылочки, которые мы сейчас там И Это у нас заказала кока-колю и три хот-дога. Неплохо ты так-то, скажем, похавал. похавал. Так, следующее это у нас хозяин виллы. Так, хозяин вилы, хозяин вилы. Хозяин вилы, это, по-моему, здесь. Да, да, хозяин вилы. Четыре гамбургера и три хот Это на 1100 рублей ты, захавал. Ну ты это... Хавы почаще, вот, вот так вот. Да. До, до, пока. До свидания, да. Так, свед... О, о, я не хотел понять. А, ребят, точняк, ульмажить есть еще кое-что незаконное. Поэтому надо срочно от этого избавиться. Прям срочно от этого избавиться. Так, вот. Вот она, незаконная. Надо, это. С гопника нам выпало в прошлой серии. И я так не знал, что с ним делать. Вот эта бабка, она, по-моему, продавала это. Я не знаю, сейчас она продает или наоборот. Здравствуйте, здравствуйте. Так, это, она, это, она это покупает. Продайте. Понял, все, понял. Все, давайте тогда давайте. И, по-моему, вот следующий у вас. Так, здравствуйте. Так, гамбургеры и колю. Окей. Так, здравствуйте, а вы что? Гамбургеры гамбургер и кулю. Ой, так, 300 рублей, пожалуйста, верните. Угу. Все, 300 рублей вернули, все, до свидания, тогда до -да свидания. Так, больница, больница, в больнице заказали, Интересно, потом в больнице заказать еду, доставку еды. Вот, интересно, кто. Неужели врач? Доктор, здравствуйте. Вы заказывали, да? До 4... 600 рублей за... Понял вас. Нет, мне укольчик не нужен. Укольчик не нужен. Не надо, спасибо. До, -до, -до свидания. Укол пытался делать. Вот, И... пахарь, пахарь, пахарь. Стой, стой, ты тоже что-то заказывал. Да, гамбургеры куку -ку 300 рублей с тебя. Давай ты там заказывай тоже. Д Давай, пока. И, кстати, я у меня еще две посадки, так что... Поля, я... Моё пока что, да. Так, следующая это... Так, скупчик зерна. Четыре фанты и шесть га бутеров. Гамбургеров. Бутеров заказал. Ты, так, тысячу триста, окей. у меня шесть. Ну за сегодня, кстати, не сам, заработали. Давай, заработали. Неплохо, так, так, давай. Давай. Угу. Понял. Давайте, Давай. Мы Давай выполнили квест был это типа меня проверяли а я, а я вообще деньги п -п -п получу за это или как ну слушайте до утра мы в принципе все смогли разнести и посмотрим обещали тысячу рублей обещали 1000 рублей вот это теперь интересно интересно все-таки тысячу рублей мне отдадут или или, или или нет или как вообще я там видел там какой-то есть еще пунктик где так, здравствуйте Игорь, я все разнес все каждый клиент был доволен каждый клиент был доволен поэтому куку э, колю -ку -ку фанту я складываю вот сюда вот вот 6 гамбургеров 5 э, хот-догов 4 бутера я складываю сюда и вот это я складываю вот сюда я пока у тебя в шкафчик вот всем мои деньги вот сложу абсолютно все именно мои деньги вот Так, здравствуй, александр короче я все разнес все абсолютно всем все клиенты были довольны и вот это могли бы вы мою тысячу рублей пожалуйста отдать так. А, спасибо большое Есть, смотрите. Смотрите, тысячу рублей? первые тысячу рублей на моей работе Первая тысяча на работе, погоди, тысячу заработал. Понял. Завтрашний день будет, в принципе, таким же, наверное, в общем-то, да. Так, надо mm -hmm. абсолютно все забрать, абсолютно все. Так, пацаны, у нас есть, у нас есть тысяча рублей, так что неплохо. У нас есть тысяча рублей. не Неплохо, мы так сказать. Ночью поработали. чё там сказал гопник? Что сказал? Где вы? я там сказал? А... Вы думаете, вас тут трое, я вас не нафигарю? Я нафига еще как? Иди сюда. А вы. А, вас тут четверо было. Ха, что, не можете, да? Не можете? тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо О, все-все-все меня убили ну да как же это же все-таки мусорка заберем все это все бутылки так ну, в принципе, косарь сегодня заработали, плюс побили гопников, плюс у нас еще два на, еще плюс четыре Доширака, и даже есть три больших Доширака, и, в принципе, неплохо, с них еще соточки выпали, и бутылки, и мы сразу же это продадим, я не хочу с этим ходить, поэтому это, это еще плюс две соточки. Сот... Так, 200 рублей сюда. Да, мы знаем все. Да, мы все, давай, давай там. Давай. Так, сейчас все продадим, абсолютно все бутылочки, абсолютно все. А, окей. Тут. Че, э, что ли? Ну-ка, гони сюда, это мои. Мои 10 рублей сюда, да. Все. Да нету больше все. Завтра закажешь это все. Давай. Пока. Ну что же, ребята, неплохо. В принципе, у нас есть 2000... 2200 рублей. 2200 рублей. Погнали-ка еще одну золотую монетку купим. А почему бы и нет, собственно? А, лобники там встали уже. Обменяем как раз-таки нашу тысячу на ты, ну, в смысле, нашу. 500 нашей короче по 500 ки и 500 ки обменяем на косарь у нас есть 2000 и мы просто берем и тратим 2000 у нас 5 золо золотой монет сюда ага, всё, да. давай давайте там пацаны нам осталось всего ничего теперь копить всего лишь то 123 золотых монет Но я надеюсь, что работа будет продуктивной, меня с нее не уволят, собственно. И мы заработаем 300 тысяч рублей, чтобы купить, наконец-таки, это дома и золотые монеты, чтобы купить этот дом. Вот. В общем, если серия вам понравилась, поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно с колокольчиком и пока. Так, да, вот, пока.